Давно мечтаешь сесть за руль своего авто? Не упусти возможность! Фонд взаимопомощи разработал площадку Автоэнерджи. Всем здравствуйте, с вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд основан 7 декабря 2019 года, основатель и руководитель фонда Денис Салагуб. На протяжении всего этого времени нет ни одного нарекания в сторону нашей администрации. Все честно, прозрачно и платежеспособно. В нашем фонде 12 маркетинг-планов. Это 12 программ, партнерских программ, где деньги идут от партнера к партнеру. Работаем мы с платежными системами в вывод у нас ежедневно и в праздничные и в выходные дни на Perfect Money и PR кошелек на пополнение у нас подключена касса фрей также у нас есть внутренний перевод между партнерами который облегчает работу команд по многочисленным просьбам наших партнеров я сегодня более подробно расскажу о площадке автопрограмма энергемини это площадка а чем хороша, тем, что здесь нет привязки к первому столу. Здесь старт своего бизнеса можно делать с любой площадки. Как я уже говорила, наш, полностью на всех площадках у нас управляемые матрицы. У нас, где выставил бронь, вот у меня бронь стоит здесь, написано «Занято». А когда нажимаете кнопочку «Занять», то ваша бронь переставляется на другое место – Куда вы выставите бронь, туда станет ваш партнер, станет ваш клон, станет туда ваш реинвест. Итак, сколько, как можно зайти? У нас покупка столов. В самом низу вы пролистываете сайт, и видите, что первый стол у нас стоит 500 рублей, второй стол стоит 1000, а третий стол стоит 2000, четвертый стоил, стоит 6000, и стол выплат это 12000. Можно заходить на любой стол, можно покупать один, можно два, можно три, можно четыре, можно все столы, можно просто стол выплат купить за 12000 и приглашать сюда партнера и зарабатывать. Мы, я вам покажу, как э, можно на этой площадке с малым количеством партнеров выйти на очень хороший доход. Итак, на, здесь также отображаются все транзакции по денег, по э, именно ваших, по именно по этой площадке. Точно такое же у нас все есть на, э, на каждой площадке. У нас, как я уже сказала, 12 маркетинг-планов. И также вы можете просмотреть структуру свою, полностью всю свою структуру. Вы можете скопировать логин своего партнера или же ваш логин, вставляете и нажимаете кнопочку «Искать». И перед вами открываются, э, столы открываются вашего партнера. Итак, мы можем нажать на голубую эту кнопочку, и вы уже увидите своего партнера, где если у вашего партнера на первом столе реферал. да, Вот у моей Надежды, уже она пригласила первого партнера, Эдуард, вы можете нажать на Эдуарда и посмотреть, если у Эдуарда рефералы, пригласил ли он еще не себе партнеров, как вы видите, что у него нет ни одного партнера. Чтобы вернуться назад, вы нажимаете кнопочку домой. Итак, я думаю, что с этим все понятно. Брони, смотрим за бронями, выставляем брони. Следите. Как только к вам стал партнер, вы, допустим, еще раз посмотрим здесь у надежды. У надежды я. Рассказала ей о том, что нужно обязательно, стал партнер, нужно обязательно рядом выставить бронь. Итак, ребята, не забываем выставлять бронь. Если вы не выставите бронь, то ваш партнер улетит слева направо и будет искать свободное место в моей структуре и станет именно туда, где выставлена бронь. Я думаю, что это все понятно. Теперь самое Интересное, я вам сейчас еще покажу, чтобы вы об этом знали. Я выставлю свой а, логин, и на, мы посмотрим на примере а, моего. Значит, у нас красным это а, уже стол закрыт. Нажимаем. Как вы видите, а, открылись все закрытые столы мои. Да? Теперь... Вы нажимаете, например, на зеленый зеленый здесь еще нет ни одного партнера. И голубым, голубым светится давайте мы сейчас посмотрим. У меня брони выставлены под Светлана, по-моему, да? Ну, Светлана, сейчас секундочку. Да, Светлана. Выставим. У меня мои брони со своего кабинета, как вы видите, выставлены под Светлану, под моего партнера. Она. Я ей просто помогаю. Здесь у нее закрылся второй стол, и у нее ее клон прилетел и закрыл ей одно место. Я выставила со своего кабинета и мой ли партнер, мой ли клон, мой ли реинвест прилетит и станет именно сюда к ней. Точно так я выставила под четвертый стол ей. К ней прилетел мой реферал и стала надежда именно к светы. Я помогаю своему партнеру двигаться к столу выплат следующий партнер мой точно также станет к светлане я выставила бронь помогать нужно своим партнерам чтобы они двигались именно по столам это понятно да теперь еще раз говорю красным светится это уже закрытый стол зеленым где нет еще ни одного партнера Голубым – это там уже стоит или ваш клон, или стоит ваш партнер. Это понятно, ребята, да? Ну и теперь давайте перейдем а, на слайды. Разберем. И... Итак, ребята, разберем маркетинг именно этой площадки. Здесь, как я уже говорила, старт своего бизнеса можно делать с любого стола. С любого, какой вам Нравится можно заходить с первого стола, но не забывайте, что с первого стола у вас будет очень дорога, длинная на да, стол выплат. Поэтому я советую всем своим партнерам заходить с четвертого стола, так как уже следующий э, стол это выплаты. Но можно заходить на первый и второй это полторы тысячи. Можно заходить в первый, второй и третий. Это три с половиной тысячи. И давайте разберем с первого стола. Первый партнер, как только приходит к вам, становится сюда на это место. У нас вы всегда наверху, а под вами ваши партнеры. Это тренар, ребята. Здесь по, у, работа, на слайде сделан расчет 3 на 3. Если у вас будет всего 3 партнера, и каждый партнер должен пригласить по три партнера, и вы всей, каждый заработаете 39 750 рублей. К вам пришел первый партнер, и 5, за 500 рублей реинвест идет по броне спонсора. Ваш реинвест именно первого стола полетит к спонсору, туда, куда выставил спонсор эм, свою бронь. Второй партнер и третий партнер вам дают переход за 1000 рублей во второй стол. Первый партнер закрывает свой первый стол и приходит, становится к вам на это место. Вы получаете 750 рублей на баланс для вывода. А 250 идет вашему спонсору. Второй партнер закрывает свой первый стол и приходит, становится на это место. Третий партнер закрыл свой первый стол и приходит, становится на это место. И эти два партнера вам дают переход за 2000 в третий стол. Для того, чтобы я вам уже показывала для того, чтобы помогать своим партнерам, чтобы они быстрее передвигались из стола в стол. А вы активный человек, вы можете выставить бронь со своего кабинета и поставить себе партнеру нового партнера, и он у него закроется, и ваш же партнер прилетит сюда, станет к вам на это место. Это стол полностью накопительный. Здесь накапливается 6 тысяч для покупки четвертого стола. Точно так и второй, точно так и третий. Они дают переход в четвертый стол за 6 тысяч. Для того, чтобы ваш первый партнер пришел и стал к вам на это место, Посмотрите, просмотрите а, а, структуру первого партнера по, по логину, посмотрите второго партнера, посмотрите по три, третьему партнеру. Если у вашего партнера вот здесь есть одно место, да поставьте, вы выставите бронь и поставьте нового партнера сюда своего. И ваш первый партнер прилетит и вам принесет деньги 3000 на баланс для вывода. Тысячу получает ваш спонсор, а ваш реинвест за вот этого стола третьего можно выставить сюда под второго, если у него э, ваш партнер застрял. И вы поможете тем самым своему партнеру. Ваш клон станет именно сюда, под это, на это место. Третий партнер закрывает свой третий закрыл, второй, вернее, закрыл свой второй стол, прошу прощения, третий стол и приходит, становится к вам на это место. И третий партнер точно так же приходит и становится к вам на это место. Эти два партнера вам дают переход за 12 тысяч на стол выплат. Первый партнер закрыл свой четвертый стол и приходит становится на это место. 12 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер закрывает свой четвертый. 12 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер. 12 тысяч на баланс для вывода. Это всего лишь вы заработали более 39, более здесь 43 тысяч вы зарабатываете за один круг. Только с расчета, что 3 на 3. Но у вас да, не будет же всего лишь 3 личника. У вас будет 10-15. Вот и посчитайте, сколько вы можете заработать на этой площадке. Да здесь зарабатывать можно до бесконечности. Ребята, за один круг можно делать по 45-50 тысяч. Ребята, рассмотрите эту площадку. И, и давайте еще рассмотрим следующую как можно быстро выйти с малым количеством партнеров, выйти на хорошие деньги. Я предлагаю вам купить четвертый стол за 6 тысяч. Не такая уже огромная сумма, чтобы сократить во много раз количество приглашенных партнеров. Итак, первый партнер приходит к вам, становится и... Три тысячи вам сразу же на баланс для вывода. Вы уже вернули свои три которые вы вложили шесть. Три уже у вас на балансе, выводите. Тысячу получает ваш спонсор, а за две у вас автоматом уже активировался третий стол. Вы сразу убили двух зайцев. Первый вы вернули свои три и плюс у вас за две открылся стол третий. Второй партнер и третий партнер вам дают переход в четвертый стол. Вернее, в пятый стол это стол полностью ваш зарплатный. Первый партнер, как только закрывает свой четвертый стол, вы получаете 12 тысяч. Второй партнер закрывает свой четвертый стол, вы опять получаете 12 тысяч. Третий партнер, вы опять получаете 12 тысяч, вы зарабатываете более 40 тысяч именно без вот этих 750 рублей, которые идут со второго стола. Вы будете крутиться все время на этих двух столах и будете постоянно зарабатывать шикарные деньги. Ребят, только нужно желание иметь. И много стратегий. Вы можете заходить и на а, первый, и на второй, и на а, третий, и, и на четвертый, и на пятый. А, здесь можно заходить и на первый, и на второй. Можно на первый и на третий, на первый и на четвертый, на первый и на а, пятый. Можно заходить и а, сразу заходить на второй стол. А можно заходить на второй. И четвертый, можно на второй и пятый, можно заходить на второй и третий, на три тысячи. Выбирайте любую стратегию, на этой площадке можно выбирать, нет привязки к первому столу. Старт своего бизнеса можно сделать с любого стола. Чем хороша эта площадка? Рассмотрите мое предложение, рассмотрите эту площадку, и что-то непонятно, звоните мне на скайп, звоните на телеграм, и я вам еще раз все покажу и расскажу. С вами была Ольга Разуманян и фонд взаимопомощи Вордмани. Добро пожаловать в мир денег!